Всем привет, с вами Данил Лиценко Сегодня будет прохождение нового босса Поработитель Очень сложный босс, ребята Появился в августе 2017 -го года Как вы думаете, как он проходится? Сам поработитель Сам босс Проходится несложно, но его пилот, -пилот НЛО Которые пилоты НЛО появляются после его смерти Они проходятся чисто на шару Здесь шара присутствует, но ее меньше уже Допустим, тыква сейчас попадет это будет шара. Да, это будет шара, ребята. Он мог, блядь, что угодно сделать, но он решил тыкву, да еще попал у меня. Вот почему я называю этого босса шаровиком. Ни один босс так не может, ребята, такую хуйню делать. Причем шара постоянно случается на этом боссе. Но зато фуст след на него, что капец просто. Ну, первый ход кидаем блок, как обычно, да. Первый ход кидаем блокиратор. Ищем крит урон. Отлично, крит -урон сработал. Если получаем первый крит следующий будет очень легко получить, ребята. Следующие два получаете на изи. Первый критер он сработал. Следующие два просто на изи получаете. <coughs> так, хорошо. Пока что делаешь полный бред, чумак. Пока что. Так, сейчас мы кидаем атомку, чтобы он вот так сделал. Кидаем заземлитель. Кидаем портик. А у меня даже юзать нечего, нечего ребята. Кроме перевязки. Ну это и не важно. Даже юзать не буду, ребята. Второй критер, он сработал. Мы встаем под зазем. Чтобы он сорвал себе ход. Вот, сорвал себе ход. Сейчас атомка его немножко откидывает как бы сделать так ребята сделаем как мы вот пьем критом еще раз третий раз критом пьем И встаем немножко вот сюда чтобы видите он просрал ход блоком его блоком добиваем Точнее, сливаем ход его блоком И сейчас как бы очень легко сделать с помощью овцы его очень легко зажарить с помощью одной балки даже вот запускаем овцу может быть мы его оставим один хп как раз оставим может быть я не уверен если все будет как надо пройдет видите не получилось но это не беда у нас полный хп почти что он нам снял очень мало вот запустил пиране свои вот мы должны сейчас что сделать? Угу. Мы должны сейчас что сделать? Мы должны как-то, чтобы... Вот так сделать должны. Вот так. Так. И пьем. Не, не получается, ребята. Ну ладно. Придется еще вот так сделать. И пьем вот эту хрень, чтобы нас не уронила молния, чтобы ничего не произошло такого, такого прям чего я боюсь больше всего. Так, вот видите. Так, сейчас мы идем к нему. У нас 400 хп ребята. Я даже не вязал ничего. Я даже ничего не вязал еще. Так у меня нету вязать ничего. У меня кроме перевязки ничего нету. Просто сейчас добиваем его, не знаю чем, так чтобы быстроты хода. Просто добиваем его. Появляются пилоты НЛО. Вообще надо было кинуть перчатку, блядь, какую-то. У нас будет пить, да, у нас будет пить. Надо кинуть перчатку к ним пойти. Потому что это не дело. Это не дело, ребята. Так. Кинем перчатку, нас зауронили, блядь. Ну, это не страшно, блядь, как бы. Как бы это не страшно нам вообще. Босс легкий, пока работает перчатка, ребята. Так, мы должны сейчас с помощью чего-то там... У меня синенький, в принципе, есть открыто. Будем бить синенькими, пока есть возможность такая. Вот. Пока есть шанс, будем бить синенькими. Он завязал. Это плохо, надо его еще раз затравить, как бы. Но перед тем, как, как травить, кинем блок. Ну, наверное, нет, потом блок кинем. Или сейчас кинуть блок. Хуй знает. Хуй знает, ребята. Right. Так. Травим. Так, аккуратненько все. Потом кидаем блок, еще расстраиваем этого. Я пока что полный ХП, но у нас, нам полные ХП могут снять за два хода, ребята. Вот эти полные ХП, они могут нас за два хода снять. Поэтому пока что и, все, и ничего, и ничего не будем говорить. Пока что еще рано говорить что-то. Так, сейчас кидаем блокиратор и кидаем балку. Вот так вот. Дальше будет месиво. Дальше будет месиво, ребята. Дальше будем. Вот пидор. Реально пидор. А не босс Ладно, У нас есть, в принципе. Что поюзать. Вернем наше хп. <coughs> Реально пидорас. На нахуй. Получил поебалу. Так, сейчас мы должны его и уебать вот туда в ту дырку. Ну не получилось немножко, ну ладно. Ладно, у нас пока стриген есть, блок стоит. <coughs> Будем так бить коктейльчик. Ну одного хотя бы, блядь, нормально, хотя бы одного объем. Главное, чтобы он нас не бил своими этими. Чем угодно, только, блядь, не этими. Не.. Как называется эта хуйня. Забыл, как называется хуйня эта. Угу. У нас есть чем зауронить, в принципе, его лазерный луч. Издан для этого дела. Давай, давай, давай, давай, их, давай, их, давай, и ваш, давай, давай, их. Вот, тут стоим, пока что, ребята, в ближний бой можно с ними вступать. Это не страшно, это не страшно. Главное, чтобы он нас надел своими ледяющими этими осколками, блядь, этим, забыл Бурансали. ли. Да. Вот, пока что мы так уроним его, не спеша. Сейчас оттуда уходим, ребята О, спасибо Попади только Вот это плохо О, нормально, в принципе, да, пойдет Сейчас мы бьем ковры Используем вот так стоят хорошо На нахуй Сучка, блядь, получила поебалу. Это не страстно, это не страстно у нас бешеный вампиризм. Поэтому это не страшно. На, нахуй. Прохожу второй раз, блять, ребята, уже считайте. Нахуй ты попадешь на меня, блядь, у ебаный. Так, сейчас. Липучи тоже, блядь, использую. Вообще насрать. Еще Рединой возьму, блядь, нахуй. Бесит меня вот этот уебок уже. Столько с ним проблем было, блядь, с этим дауном. Так, успею я прийти? Не, не успею, не хочу. Даже не хочу рисковать. Так, угу. С Чего? С бункера лома. Нормально можно будет уронить его. Давай, давай, давай. Еще два, два хода на него осталось потратить, ребята. Тупо два хода остается на него потратить. И прошли. чтобы у нас ничего не сделал нам такого. Один хп. Фух. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ха, лох, ебаный. Ебанутый, блядь, босс. Столько на него, ребят, ушло попыток, блять, этот пиздец просто. Пиздец, ребят, вроде затащил. В принципе, босс проходимый. Босс реально проходимый. Как видите, я прошел. У меня было очень много хп. Я его зоосказа уронил просто. Все, пользуйтесь тактикой, ребята. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и всем пока, всем пока, ребята. да, это очень крутой босс, мне понравился, вот, прошел я его, нахуй, наконец-то.